Они говорят, а что ты так быстро поешь? Я говорю, когда быстрее пою, у меня песня короче получается И больше входит во временной интервал Нас сегодня потрепало, помотала, поболтала, Так что рвала, вырвало что в руках не удержать А мы изрядно попотели, покрутили, повертели Но доехали и сели, слава богу, что сказать? А когда вокруг сверкает Самолет во тьме швыряет Каждый сразу понимает Как он сильно хочет жить Пассажиров мы жалели Как могли, как умели А мы сами жить хотели Если честно говорить Полет окончен Заторможены шасси И самолет Устало крылья опускает А на перроне Теплый дождик моросит И у нас автобус поджидает Мы проходим между колесом. Все в порядке, без эксцессов И на лицах побелевших Вновь улыбки бесстряд. Очень рады пассажиры Что остались нынче живы И нас за то, что не убили От а души Благодаря нашей шеи закончим Командир и экипаж Желают вам всего хорошего, до встречи А на перроне нас встречает летний вечер Не создавайте у дверей ажиотаж Наш рей окончен. Командиры, экипаж Желают вам всего хорошего До встречи А на нас встречает летний вечер Не создавайте у дверей ажиотаж Не создавайте у дверей а, же, антаж. Спасибо.